У нас в гостях Анна Марч, менеджер фестиваля New Music Generation, и Анатолий Булаш, гитарист группы Декрис, города Харькова. Вы нам расскажете о фестивале, который состоится в Дубровичем. Да, добрый день всем. Мы очень рады приветствовать всех на этом событии, для нас это очень важное событие. Мы хотим вам рассказать о том, что уже в конце этого лета, в августе, с 28 по 30 августа в городе Днепропетровске состоится всеукраинский музыкальный фестиваль New Music Generation. Это фестиваль для самых ярких, самых талантливых детей, молодежи, тех, кто стремятся к успеху, тех, кто стремятся к развитию. Конечно же, музыканты, конечно же, талантливые и хотят развиваться и проявлять свое творчество и показывать ее публике. Фестиваль будет проходить на протяжении трех дней на базе комплекса «Бартоломео». Финал этого фестиваля пройдет на одной из центральных площадок города Днепропетровска, что станет ярким событием не только для нашего города, но и для всей Украины. Сейчас открыта уже регистрация на наш фестиваль, которая в длится с 15 июня по 15 августа. Для того, чтобы стать участником этого проекта, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте www.nmg-fest.com. В общем-то, это единственный способ стать участником нашего фестиваля — это подать онлайн-заявку. После подачи онлайн-заявки в течение 14 дней каждый зарегистрированный участник получит ответ касаемо его дальнейшего участия в фестивале. Мы приглашаем участников в категориях от 8 до 22 лет, то есть это достаточно широкая возрастная группа, мы будем, хочется охватить как можно больше талантливых ребят, которые смогли бы показать свое творчество. Кроме того, это могут быть как солисты, так дуэты, так и группы, поэтому приглашаем всех-всех-всех стать участниками нашего фестиваля. Касаемо жанров, для того, на фестивале будет присутствовать конкурсная часть, и по правилам этой конкурсной части необходимо будет исполнить две композиции в двух направлениях. Это современная украинская песня и зарубежный хит. Поэтому все, кто готовы исполнять, проявлять свое творчество в таких жанрах, мы приглашаем стать участниками нашего фестиваля. Если говорить о гостях фестиваля, то на самом деле... Хочется, чтобы этот фестиваль стал праздником не только для нас, но и для участников, поэтому к гостям и составу жюри мы подошли очень трепетно, и специальным гостем фестиваля станет Руслан Ложичка, также ожидается Тоня Матвиенко, Татьяна Пискарева, Дмитрий Калиденко, ну, в общем-то, представители нашего украинского шоу-бизнеса, представители нашего творческой индустрии, которые смогут не только стать наставниками и оценивающей комиссии наших конкурсантов, но и стать, передать свой опыт, передать свое мастерство, потому что в рамках фестиваля пройдут и мастер-классы, и э, творческие встречи, на которых участники смогут непосредственно пообщаться с, со своими старшими товарищами э, и получить из них интересную информацию и опыт. Что У несколько направлений, музыкантов, какие-то на самом деле фестиваль предусматривает, конечно же, как сказали, конкурсную часть. сказали, конкурсное участие. То есть это в каждой фестивальной категории и как возрастной, так и соло, дуэт или команда будет происходить конкурсное участие, которое будет заключаться в том, что мы будем отбирать лауреатов первой, второй, третьей степени, конечно же, будет выведено гран-при фестиваля. В будет сформирована комиссия, которая будет непосредственно оценивать этих участников предварительно по 10 шкале. И самые талантливые, конечно же, будут награждены призами, награждены партнерскими подарками. Поэтому ожидается, что все будет интересно как с точки зрения контента, так и с точки зрения какой-то здравой конкуренции. Вы приглашаете туда со всей Украины или, возможно, еще из разных стран? Фестиваль является всеукраинским, поэтому фестиваль проходит первый год, поэтому хочется сначала первый год провести для нашей украинской талантливой молодежи. В дальнейшем, если фестиваль будет популярен, будет пользоваться успехом, то, конечно же, мы будем расширять свои горизонты и стремиться сделать его международным. Анатолий, Вы представляете организаторов или уже участников фестиваля? Нет, я представляю группу, которая поддерживает подобные фестивали, потому что это очень важно, проводить такие фестивали для молодых исполнителей, потому что они у всех есть возможность показать себя как-то, чтобы дать себя заметить. А такие фестивали очень помогают, знаем на своем опыте, что мы часто участвуем в таких всяких фестивалях, конкурсах, и это очень ценно, такой опыт получить. Конечно. Ну, Мастер-классы это дадут очень много вдохновения участникам, если звезды с ними поделятся какими-то секретами своими, как можно как добиться чего-то или как сделать что-то. Это будет очень круто и очень ценно для участников. Как мы попасть к вам в гости или на Гости В качестве зрителей вход на фестиваль будет абсолютно свободный, поэтому мы приглашаем на конкурсные дни, первые два фестиваля дня в комплекс «Борталомео». И, конечно же, финал фестиваля, на который попадут самые яркие номера, самые талантливые ребята, это смогут увидеть все как Жители, так и гости города Днепропетровска, потому что это одна из центральных площадок города Днепропетровска, поэтому, соответственно, тоже в свободном доступе. Вот если говорить о наших друзьях, партнерах, то, конечно же, мы благодарны вот таким творческим коллективам, как за Pringles, которые поддерживают свои своим талантом, своей энергией уже они прошли свой какой-то творческий путь и они уже тоже передают какой-то заряд, какой-то своей творческой энергии нашим участникам. Поэтому э, на данный момент нас поддерживают в различных городах Украины различные творческие коллективы, э, солисты. И нам очень приятно, что нашу вот такую волну э, творчества, волну фестиваля подхватили э, люди творческие со всей Украины. А кто вас поддерживает? Кто помогает в организации, может быть, какие-то крупные наши продукты, кто участвует? На данный момент основателем фестиваля является Андрей Сухарев, он является единым вдохновителем, это человек, который является музыкантом, который является творческой личностью, это куратор нескольких творческих проектов в городе Днепропетровске. Это школа вокала и студия звукозаписи. Отдельный проект компании Апмедиа, которая является, в общем-то, занимается медиа продакшеном. И, в общем-то, вот такой командой мы двигаемся. И Андрей нас вдохновляет направляет и со своей стороны, как человек опытный уже в творческой индустрии, как участник различных проектов, в том числе и «Голос Украины, имеет определенное видение, и, в общем-то, благодаря вот этому опыту и знанию мы надеемся, что мы создадим интересный продукт для нынешней молодежи, которая, сможет, которая станет площадкой для развития нового поколения звезд нашей Украины. Есть какие-то договоренности с телевизионными компаниями, как чтобы как-то подключались к как вам, как-то транслировали, Конечно, на данный момент у нас есть договоренности с нашим региональным каналом 34, который выступля... выступает нашим генеральным медиапартнером. Кроме того, мы взаимодействуем с различными информационными центрами и другими каналами по всей Украине, которые в меру своей возможности поддерживают нас информационно. Есть, может, уже какое-то видео? Что еще будет в вашей, в вашей компании перед непосредственным посредством фестиваля? Как вы будете когда на данный момент, как я уже говорила, открыт сайт, это wwwnmg Кроме того, мы проводим сейчас ряд пресс-конференции в крупных городах Украины. Это вот буквально с 1 июля уже будет стартовать запуск ролика, как на крупных городских сайтах различных городов Украины, так и по телевидению можно будет увидеть. Кроме того, с 1 июля стартует информационная компания по Русскому Радио Украина, которая тоже является нашими генеральными информационными партнерами. Так что все, кто услышит нас, все, кто увидит нас, мы еще раз приглашаем стать нашими участниками, гостями и проявить, в общем-то, интерес к нашему проекту. У вас есть какие-то ожидания, особенно, на этом мероприятии? Конечно, есть. Я считаю, что сейчас очень много у нас таких ребят, очень интересных, у которых есть своя музыка, опять же таки, она украинская будет, отечественная производителя. Это, вот я хочу это увидеть, потому что у нас э, все хорошо в принципе сейчас с бизнесом но все-таки вот молодежь, которая сейчас вот подрастает, она еще более талантлива и можно видеть еще более какие-то интересные идеи музыкальные, более интересные коллективы, которые в принципе еще в Украине не было. И это будет круто, если так будет. А, есть у вас какие-то, возможно, поддержите связи с теми, кто приехал на, землю, на то, кто... Конечно же мы приглашаем всех талантливых, всю талантливую молодежь в том числе и временно перемещенных людей, то есть мы открыты для всех и если эти люди талантливые, если они хотят себя проявлять, то конечно же мы будем рады их видеть и принимать на нашем фестивале. Я думаю, что еще особое развитие, наверное, будет иметь солдатская песня. На самом деле, во время фестиваля будет продумана не только конкурсная программа, но и различная интерактивная программа, на которой, конечно же, мы, возможно, затронем эту тематику и сможем поговорить и пообщаться с участниками на тему патриотизма, потому что это есть актуальность сегодняшнего дня, и проведение таких фестивалей на самом деле неоценимо важно, даже в такое тяжелое время, как у нас сейчас есть в Украине, потому что то, что мы сейчас заложим в молодое поколение, в детей, в молодежь, что мы завтра будем пожинать в общем-то в нашем обществе. Поэтому, а нотки культуры, зерно культуры, зерно, зерно творчества, это всегда важно для того, чтобы наше общество развивалось в правильном русле. А, еще вопрос такой технический немножко. Вот этот комплекс на котором, сама площадка, площадкой, в которой будет базироваться фестивали, это за городом или в городе? Она находится на территории города Днепропетровска. Это Creative клампорта ОМЭО. Они выступают нашими плотными партнерами, которые предоставляют, с радостью предоставили свою площадку для проведения этого фестиваля. А, ну, как это будет который, в общем-то, размещает определенное число гостиничных номеров, в котором смогут расселиться участники. Это и большая зона творческая, в которой можно будет проводить различные интерактивы. И, конечно же, непосредственно... Эм в будет проходить сам фестиваль, это сезон сцены. Поэтому это большой, замечательный комплекс на речке Днепр, там, где каждый участник сможет не только опуниться в атмосферу фестиваля с конкурсной точки зрения, но и отдохнуть, потому что фестиваль это не только конкуренция и борьба за главные призы и за гран это всегда время отдыха, время новых знакомств, время новых впечатлений, которые остаются потом с нами на всю жизнь. И непосредственно участие? Плавно. Есть определенные организационные взносы, с ними можно ознакомиться на сайте wwwnmg На самом деле фестиваль является неприбыльным, эти организационные взносы они покрывают определенную только часть расходов, потому что нас очень плотно поддерживают различные творческие люди, которые с радостью откликнулись в это нелегкое время, но тем не менее они откликнулись, понимая, что это направление тоже очень важно, и его необходимо развивать на сегодняшний день. Поэтому мы благодарны всем, кто нас на данный момент поддерживает. Спасибо, ребята. Если еще какая-то есть важная информация, знаю, а сказать. Так, Мы правильно. хотели бы еще раз пригласить всех на New Music Generation. Ждем вас 28 30 августа в городе Днепропетровске на NMG Спасибо, Спасибо всем за внимание. Вот искали, скажите мне, да. только вы. Да. Мы не являемся участниками, мы в это время едем на новую волну писать Украину, поэтому у нас не получится там участвовать. И мы чуть переросли уже, там возраст с 8 до 22, у нас уже участники более постарше. И хотелось бы, конечно, поучаствовать просто как звезда но, к сожалению, <смех> не получится. Но хотелось бы очень попасть туда, потому что ну, я когда узнала об этом конкурсе, меня это заинтересовало, и хотелось, конечно, видеть, как сейчас люди, вот, что они делают, творят. Вот люди, которые, которые ну, под поле сидят и не показываются на людях, а тут они показываются, и мне кажется, будут очень, очень большие крутые результаты. Но участие тогда, думаю, главное, это особо особое достижение. Я вам желаю успеха.